Всем привет, с вами Макара. Сегодня с вами я вам покажу, как установить чит-меню на игру под названием ⁇ Кататься на андрос ⁇ Я вам все подробно расскажу. Поехали. Заходим в любой браузер. Да, абсолютно любой. И у нас здесь есть три такие сайта. То есть чит-меню, русская версия, но нет. На самом деле это обман, здесь английская версия. Клео и Русификатор. И Русификатор. Скачиваем это все. Когда у нас все скачалось, мы с вами вот эти все файлы вот таким образом переносим на рабочий стол. Мне это не надо делать. Закрываем браузер. Мне это не надо делать, потому что мне еще ссылки в описании оставлять. А вот так вот мы их трое переносим. И вот так вот в каждый файл заходим. Раз. Два. Да? То есть понимаете, да? О чем я сейчас вам говорю. И, конечно же, три. Что у нас это? Так, русификатор, А, ага, клево. И чит-меню. А, нажимаем сюда. В каждом, да, в каждом zip-файле. Чего они такие огромные у меня постоянно появляются? Стоп, не понял. Um, а, все. Да, отлично. А, и вот это. То есть во всех папках, да, Открываем вот это. Да, подтверждаем, ребята. И вот это. Подтверждаем. То есть у меня запускается чит-меню русская версия, и должно еще запуститься второе. Окно. А, оно у меня не запустится, пока я вот это не закрою. Нажимаем здесь галочку «Ручная установка». И выбираем там. Смотрим вот так. Смотрите, как легко посмотреть, где находится ваша э, папка GTA адрес. все зафризило-то? Что у меня зафризило -то. Мне тут? Ладно. Э, нажимаем на GTA San Andreas один раз левой кнопкой мыши, а потом второй раз правой кнопкой мыши. Нажимаем расположение файла и запоминаем. C, программ файл, с GTA Здесь мы выбираем C, программ файл и GTA San Andreas. Выбор папки. Нажимаем установить. Зак... Мы закрываем все папки. Но что же нам делать с русификатором? Мы вот эти три папки копируем. Да. A -a -a... Где кнопка-то эта? Окей, okay. этой кнопки здесь нет. Тогда мы с вами нажимаем на кнопки. Так. Ctrl плюс C. Это не S, это C. Есть такие кнопки. Ctrl, вот. так вот у вас будет написано на клавиатуре. Ctrl плюс C. Да. И закрываем эту папку. GTASN адрес. Расположение файла. Ага. Вот это у нас тоже появится, когда вы скачаете. Но вот этой папки у вас не появится. Угу. Что нам надо? То, что мы с вами сейчас вот это делали, копировали, да? Нам надо вот, вот сюда вот навести, да, на свободное место, чтобы у нас ничего не светилось. Нажимаем левой кнопкой мыши, правой кнопкой мыши и вставить. Я не буду вставлять, потому что у меня другое совершенно скопировано. Вы поняли. Теперь <кхм> у вас оно добавляется. Вы подтверждаете все замены. Ой, ребята. Ладно, смотрите. Ради вас сейчас все заменяю. Ctrl-C. Вот сюда. А, ладно, это здесь не работает. Вставлять. Вставить, я сказал. Мне нельзя вставить, точно. У меня же этот, уже все установлено. Да. Вот эти два файла. Мы не трогаем, нет, мы трогаем только верхний файл, вот этот, чтобы достать папку клео. Вот здесь, если вы что-то не поняли, можете все подробно прочитать. Ну, конечно, не все подробно. А, нажимаем вот сюда, клео, видите? Вот это все мы берем вот так, выделяем, а -а -а, копируем, заходим опять а -а, в GTA San Andreas. И вот сюда вставляем. Ctrl ладно. Вставить. Нажимаем вставить с заменой. Все подтверждаем вставить с заменой. Ой главное, чтобы я ничего не забыл. <плых> да, и все. Вот это, вот здесь вы тоже найдете Клеу, да? И здесь тоже будет написано, что надо не заб... ну, типа, все содержимое вот этой папки надо вставить с, с игрой. То это нам не нужно. да. Прямо вот на ваших глазах, без обрезки. Вот эту папочку я сейчас открываю. Вы понимаете, да? Мы заходим в эту игру. Я даже не буду запись прерывать. Нажимаем ОК. И вот у нас грузится игра. Так. Сейчас будет звук оригинальный. А мы с вами. где? А, все отлично. Офигеть, у меня телек горячий. Быстрее надо заканчивать. А, мне еще выкладывать, ладно, неважно. А игра будет чуть-чуть подлагивать, да, если. Ну, она не будет у вас лагать, потому что. Что? Правильно, потому что у вас нет записи. Но, видите, она чуть-чуть лагает. Как мы видим, снизу у нас вот здесь вот не больше. Ну, типа, появилась надпись: Клео 4 версия 4.1.126. А гташка у нас может быть любой версии, главное, чтобы не самая старейшая, главное, еще любая. А, и вот нажимаем любое сохранение, а я вам покажу на новой игре, потому что многие думают, что нужно только заходить в сохранение, это не так работает, на самом деле. А многие вам говорили, нужно там туда-то съездить, туда подойти, чтобы он активировался. Типа, что так он у вас не активируется а, и смотрите ну кто-то говорил там типа, подойти к этой машине там что-то сделать нам не надо никуда подходить а, и вот тут есть путин и я хочу его скин да я хочу его скин в любом месте в любом месте я нажимаю Ctrl, да это вот это ктрл плюс «з», то есть русское «я». Я просто не хочу сейчас выходить опять из игры, чтобы на мне написать текст. У нас открываются читы. Управление. Управление, ребята. Стрелочками вверх-вниз. да. Нажать. Не «enter». Не «enter». Все вот так по привычке. так Оба на «enter» нажали и все. Управление. «Shift». То есть я вот, например, хочу время. Нажимаю «Shift». Да, это вот эта такая кнопочка, которая делает большие буквы, кто не знает. Чтобы уйти назад, Enter. Вот теперь нам пригодится Enter. Не Escape. Escape включит паузу. Также мы здесь можем спаун машин. Главное знать, как машины называются. Вот спаун машин, там, например, давайте купе. Вот у меня тут машины. Прочие даже есть. Аксессуары. Интересно. Слушайте, очень интересно. Стало мне. <с> ну вот, вы видите, да? Тут можно вот разные такие штуки ставить и другие ставить, да? Ctrl-Z опять нажимаем. Или Ctrl-Я английская. Русская точнее. Уровень, розыск там. Время. Разное. И вот, телепорт на маркер, да, выбор скина, и самое ваше главное, это открыть все острова. Вы понимаете, да, что это возможно? Также, если вы не хотите проходить какой-то сюжет, то вы можете выбрать любую миссию, да, так, так. Еще раз, еще раз, так, выбор миссии нажимаем, shift, а что случилось, я не понял. Так, читы у меня что-то с проблемами. Так, погода. Время. Мы можем остановить время и просто летать по карте. Тун -тут -тут -тут. Вот, видали, ребят? Просто летаем по карте. А чё люди ходят? Так, стоп, а чё с читами? А чё с читами, ребят? Я не понял. Это что из-за того, что я сейчас переустанавливал сейчас? А почему у меня идет замедление времени? А, все, остановилось время, ребят. Видали, даже во время остановки времени нельзя остановить поезд? То есть это такой огромный транспорт, что его нельзя остановить. Нет, ничего не двигается. Ну, это, это, это очень медленно. Это очень медленно, но типа это как-то замедленно. Прикиньте, я упаду сейчас. А, точно нельзя. Смотрите, просто на крышу сейчас устану. Веду сейчас чит один, да, тут есть. Ладно, короче, ребята, сами разбирайтесь, то есть я могу трафик. Черный, черный трафик, типа все автомобили будут сейчас черными, даже полицейские. Но если у вас трафик прогружен, то так не будет. Так, так, подождите. Ой, не понял. Я не умер. Да почему? У меня? Почему мне так вот случается? Я просто переделал читы. Ладно. А, также мы можем работать над пешеходами. Нет пешеходов. Обновляем все текстурки. Вот так, вот так, вот так. Бегаем. Остается одна женщина какая-то странная. Все, она пропадает, и больше у нас нет пешеходов. Видали, вообще просто их нету. А, главное просто перезагрузить, да. Время, время, время. пешеходов. также разное. Мы здесь можем поменять скин. Сделать скриншот, выбор миссии, э, реактивный ранец, получить оружие, все острова, телепорт на маркер, сохранение игры. Как же работает телепорт на маркер? Мы карту выбираем, да, и я хочу, хочу вот сюда. Но мне лень тогда в кавычках далеко ехать мы нажимаем телепорт на маркер меня телепортирует вот сюда то есть вы видели да то есть я могу опять сейчас выбрать какую нибудь карточку там вот например я вот такой вот раз такой вот такой раз такой я хочу вот сюда да на взлетную полосу вот здесь стоит самолет я хочу туда быстренько вот так Чик. Да где ши-то -а? Чик, чик, чик. Все. Вы можете провалиться под текстуры, но вас э -э, автоматически телепортируют наверх. Ну, типа, ну, ты че, чел, ты как упал. Также здесь есть одна прекрасная штука, которая вам поможет, да? Быстро бегать, быстро все делать. Это быстрое время. Смотрите. Вот так вот мы ходим, типа... Вот так вот мы, типа, ну, бегаем. Выбейте, да? Какая разница в скорости вообще? Так, вообще здесь должен спавниться самолет, но ну, окей, ну, мы же знаем, кто мы, да? Мы же читеры. Так что мы берем спавн машин с вами. А, самолет. Нет, это не то. Мне нужны самолеты. Ой, какой-нибудь, знаете, додо, додо, додо. Вот додо. Вот хороший самолет, потому что на его можно посадить прямо на этот. Все, он взлетает, он быстрый, да, мы же понимаем, да, что у нас время быстрое стоит. Вот так вот, просто берем и вот так вот взлетаем просто. Спокойно, просто, ребят, просто спокойно, да. Но главное не забывать, да, то, что у нас должен быть парашют с собой. То есть, вот смотрите, вот по этой дороге никто никогда не ездит. Как работает разблокировка границ? Как она работает? Она работает легко, у нее в принципе, работает легкий. Мы увидим границы, то есть вот я лечу. Да, мы увидим с вами границы, но что с ними будет? Они будут разомкнуты, разомкнуты, господи. Вот видите границы, и они отошли вправо, то есть здесь у нас дорога свободная. Понимаете, да? И невидимый барьер тоже отошел в сторонку. О, что? Я не понял, что сейчас произошло, конечно, Ну ладно также что означает вот это сейчас я сделаю то что самое лучшее конечно если вот это не работает то мы можем разблокировать интерьер что это значит то есть если вы знаете где находится каждый магазин до да, в этой игре так секундочку если вы знаете, где находится каждый автомобиль в этой игре, ой, каждый магазин, то вы сможете с легкостью, с огромной легкостью, да, просто взять сейчас и в него зайти. То есть даже те самые некупленные дома, они будут ваши. То есть вы сможете там сохраниться. Интересно? Не верите? Сейчас покажу. Но если это не будет работать, значит, наверное, это из-за того, что я сейчас наделал. Так, что ты ко мне пристала? а? Вот что ты ко мне пристал? Конечно же, я даже, если у меня есть такая вот прекрасная панель читов, то я ей иногда даже вот в таких вот моментах, когда вот машина поломана, когда машина поломана, я не могу просто залезать в эту панель, потому что это очень долго. Пролистать, нажать, подумать. Я просто ввожу читы, которые я помню, да, то есть, если есть чит там, который я не помню, там, я не знаю, как заспавнить машину. Вообще, любую, да? А, я не знаю, почему я так быстро говорю, я чуть-чуть замедлить, потому что, наверное, вы ничего не понимаете вообще. А, я вот не знаю, как заспавнить там Ментферрус, но это невозможно сделать. Типа, вот. Во, видали? Просто трэш. Я могу сейчас туда зайти и просто там засейвиться. Смотрите. Ты пока не можешь приобрести эту недвижимость. Мне пофиг. Мне просто пофиг. Мне не нужно ничего приобретать. Также мне не нужно приобретать скины. Да, вот помните того человека, которого я так сильно хотела деть. Только мне его сейчас еще найти надо, да? Так, так, так, так, так. Давайте самым главным баласом стать. Нет, нет, нет, не хочу. Так. Угу. Так, кого-нибудь надо мне все равно выбрать. О! О, ребята! Стрелочка вверх это выбрать скин. Я тут босс. Сейвим игру. Да, да, да, да, да, да, по поводу сейва. По поводу сейва, вот так вот, вот так вот, вот так вот, и вот так вот. Вот так вот, вот так вот легко, ребят, мы сейвим игру. Ну что ж, ребят, с вами был я, Макар, я сделал маленький обзор на чит-панель, чит-меню, и, конечно же, показал, как ее скачивать. Ну что, ребят, с вами был я, Макар, всем огромное спасибо за просмотр, и всем...